Uh -huh, да, хорошо. И вновь Маткульт, привет! Да. С нами Никифор, привет! Да. Сегодня у нас будет такое по многочисленным просьбам эллиптические кривые и шифрование. Вот так. Да. Вперед. Так, ну значит, сначала мы поговорим просто в целом, ну значит сегодня будем разбирать алгоритм обмена ключами, то есть это такой алгоритм, когда у нас есть две страны, да, какой-то канал не защищен, они по нему передают информацию, да. и... это видят все, это видят это все. Это интернет. Ну опубликовал да. там ну, у нас. Да, да. Вот и они хотят договориться о чем-то одном, то есть хотят договориться о каком-то, ну числе, допустим, К, которое будут знать только они, но вот по информации, которую они передали, восстановить его будет нельзя. Вот. Так, то есть давай попробуем, вот, знаешь, так прямо с нуля. Вот это на самом деле что происходит? Мы с тобой где-то, да, да. Вот, э, можем о чем-то договориться, а потом мы расстанемся. Нет, мы, нет, мы, мы друг наоборот. Мы, сегодня, мы, мы, встретились, да? мы встретились, мы встретились, и мы не знаем друг друга. А. Первый раз встретились. И мы хотим установить защищенный канал, то есть так, чтобы договориться о каком то ключе К, то есть число, да. Мы хотим, вот мы встретились первый раз, мы друг друга не знаем, и да. первый раз вообще общаемся. Да. Вот. И мы хотим договориться о каком-то числе К. Договориться о числе К. Но mm -hmm. так, чтобы те, кто видели канал, не знали, что это за число К, да? Mm -hmm. Вот. Так. Я, я, я всегда думал, что вот мы э должны э вот, э в какой-то момент получить точно... какую-то информацию. Нет, это, я совершенно друг... и тебе это совершенно другой аспект. Вот тут именно вот, а это называется обмен ключами, k x по-английски. И в чем суть? Если мы договорились о ком-то ключе K то мы дальше можем использовать его для симметричного шифрования. Ну, дурацкий пример, например, шифр Цезарь. Мы договорились, насколько буквы сдвигать. Угу, и да. тогда мы, ну, это идиотский. В ну, ну, дальнейшем мы просто будем друг, да. друг другу передавать все информацию. Да, то касается. есть в дальнейшем мы, мы договоримся об этом ключе, и будем использовать его как симметричную схему. Угу, угу. А симметричная схема это очень безопасно, очень э, прикольно. Асимметричная. А Нет, наоборот, симметричная, симметричная. да. То есть, ну, как шифр Цезарь, это же симметричная схема. То есть тут один ключ есть, по которому мы все знаем. Сдвиг, насколько. А слово симметричное здесь относится как бы к чему? Что? Потому что есть один ключ, который шифрует и расшифровывает. А, вот в этом смысле. Да, то есть, чтобы зашифровать шифру нужно сдвинуть все буквы на плюс К, чтобы расшифровать на минус да. Но ключ нужен один, ключ К, да. например. Также ну, есть симметричная схема АЕС, там просто э, 256-значное число в двоичной системе. И, э, то есть, мы берем блок и делаем с ним какую-то магию. Магию, да. Угу. Э, марию, да? А потом обратно. Потом обратно? Есть, да. это, это, это обратимое преобразование? Ну, обратимое, но не зная как, но не обратимое. Mm -hmm. То есть, просто mm -hmm. мы хотим договориться об общем ключе. Да, понятно. Хорошо, давай. Но, примерно, да, примерно понятно. Примерно но мы не знаем друг друга, мы как бы первый раз видимся, и канала связи у нас нет. То есть, все, что мы передаем здесь, видно. То есть, в mm -hmm. дальнейшем будем использовать как традиционно, по-моему, это Алис, Элис, Алиса, это Боб, а это Ева. То есть, Ева на канале, Алис и Боб – это две стороны, которые дальше договорились. А Ева какую роль играет? А, ну, Перехватчик, хорошо. Пытается пыта, пыта, перехватить, входит, да. Ага. Хорошо. А, вот, значит, а, ну теперь схема, она общая, да? Значит, что нам нужно? Нам нужна какая-то группа G. А, ну группа с операцией. Да. Так, второй ну, раз. Нет, но можно не, не гулять, ну ладно, да, хорошо, да. да, то есть а, у нас есть группа с операцией, желательно амлива, ну написать как умножение. Вот, и э, две стороны сначала просто говорят, ну пусть у какая-то группа G, цепилическая, порожденная элементом G маленькая, да? Mm -hmm. Вот. Цепилическая. Ну, то есть это известно, об этом мы договорились. Mm -hmm. Можно. Да. Например, может первый сказать, давай использовать вот это в качестве параметров для обмена. Ну, второй говорит, ну mm -hmm. давай, ладно. Да. Вот, значит, вот у нас есть Алиса. Давайте даже одну Далее Алиса у нас мы будем писать слева у нас Алиса, справа угол, да? да. Она задумывает какое-то число А целое. Так. И отправляет G в степени А. Так. Этот задумывает число b. А целый. что он должен? Вот, вот, он должен угадать А? Нет, он ничего не угадывает. Он просто получает G в степени. Так. B. Элементы группы G большое. Да, 17. хорошо. А этот отправляет G в степени Б. Так. Итак, вот. вот у нас есть Алиса. G в степени Б. Да. Вот у нас так. есть Алиса. Что она знает? Она знает число А и G в степени Б. Но она может возвести G в степени B в степень A и получить G в степени AB. Да. Аналогично Бог может получить G в степени AB. Он mm -hmm. может взять, ему передать G в степени A по открытому каналу. Да. Он возводит G в степени A в степени B получает G в степени AB. Так. И такой общим ключом объявляется G в степени AB. Ага. вот. Сейчас. То есть... Давайте да, просто проиллюстрируем, да. что у нас знают стороны. То, то, то есть как бы э, слева знают А. То есть Алиса у нас знает, э, что она знает, получается, А и Ж в степени Б. Ну и значит, Ж а. в степени А, Б знает. Ж в степени А. Ну и Ж в степени А она знает. Тоже. Ну Ж в, степени... а. в, степени... ну, в степени А тоже. Логично. Она знает все параметры. Боб у нас логично знает все, только Б. Только Б, ну, да. да. А, а что знает Ева? которая сидит на просто. А, она g степени знает G, b. G в степени А и G в степени B. А G, откуда она знает? Ну, G это общий элемент. А, ну, это все, это все, g, да, знают? Это все знают. Ну и друг уже большой, естественно, все знает. А, -а, -а, а, то есть это знают вообще все. Да, то есть у Алисы еще один дополнительный параметр степени, в которую она будет возводить. А у Бога да. свой параметр степени, в который она будет выводить. Да, и они передают именно вот элемент группы в степени. Да. То есть перехватчик знает g, g в степени А, G в степени Б. и ему нужно по этой информации понять g в степени А B. Вот. Ну то есть нетрудно понять, что показать, что ему нужно знать одно из чисел А и В. Все-таки без этого, да. Без этого как-то да не получается. А, а -а -а. то есть стоимость а, этой, ну понятно, что обе стороны договорились об одном и том же числе, это у нас получилось. И стоимость системы, то есть может ли а, человек прослушивающий канал получить жесть в степени А В. Но, с другой стороны, ведь если это циклическая группа, то логарифм однозначно, если это образующий. Ну циклическая, циклическая, же может как-то задно быть, потому что не можем, можем не знать из за морфизм ее в Z. То есть, а, мы, Z. А, как бы это Ж не обязательно образующий циклический. Нет, Ж обязательно образующая. Но это может быть группа какая-то страшная там, группа точно не топическая группа, ну это спойлер такой, да? Да, нет, я к тому, что. То я есть нам читаю, нужно. Она услышала Ж степени А и знает Ж. Ну вот, то есть, а, стойкость, да, она просто не может быстро, да? стойкость шифрования обеспечивается задачей дискретного логарифма, то есть, и нужно получить жест, нужно найти такое X, что G, что да, X, да, G. Дискретный то есть, вот, вот uh, стойкость обеспечивается дискретному Да. Вот, и мы, собственно, поймем, значит, какие группы можно брать и какая будет стойкость, соответственно. то есть, на самом деле, конечно, она может это сделать, но время для этого будет... Ну нужно, ну, если, да, то есть, если порядок группы, например, 2, 256, да, ну, да. атом, например, такого порядка. Все. Вот, значит, ну давайте посмотрим. Сначала мы просто посмотрим на какие-то общие групповые алгоритмы, а частных не будет, я просто не очень знаю, как для конкретных групп это устроено. Но вот мы посмотрим на общие групповые алгоритмы, которые помогают как-то быстрее, чем за порядок группы это решать. Так, давайте обозначим... То есть у нас порядок группы n, понятно, что за O большое от N, ну как люди справимся. В смысле, ты сейчас от отъева, да? От Отъева, да. А, ну перебор. Понятно, что за O большой от N, ну как люди справимся, да? Смысле, n, ну, да? А, перебор. Ну, просто переберем, да. Так. Давайте рассмотрим случай, когда порядок группы, ну, допустим, ну, чья порядок группы любой, просто N, да? Угу. И мы хотим <coughs> сделать это не за О большой от N, а за O большой, Я, наверное, пример, но напишу примерно, да, за по и за То есть чуть-чуть побыстрее уже. Да. Это все еще экспоненциально, да, потому что размер входных, ну от размеров входных данных, да, но чуть получше. Значит, как мы это сделаем? Вот у нас есть g, да, давайте посчитаем числа g в нулевой, g в каты, g в степени 2k, ну и так далее, g в степени, там, целая часть m делить на k, ну, как да. вниз. Вот. <coughs> Пусть у нас есть элемент h, который равен g в степени x, мы хотим найти это x. Давайте все эти числа сохраним в какой-то структуре данных удобной, ну, просто чтобы от нее требуется, понимать, есть ли число или нет. Значит, просто работаем в циклической группе, огромного размера, уже ну, вот образующий. То есть мы, по, по сути, есть... взяли циклическую группу, образовывающую. Да, да. И сохранили все эти элементы в множество. То есть какую-то структуру данных, которая умеет быстро говорить, есть ли в ней данные. Же, нет, э -э -же. Тут же, если ты пишешь вот так, значит, n Ну, ну делюсь, да, -да, да, да, то есть это не совсем образующий. Да, это не, не этот самый. Не образующий метр. Просто. Взяли, да. И храним их в удобной структуре данных, чтобы можно было обращаться, типа смотреть, есть ли такой элемент или нет. Вот у нас есть элемент h, который g от x. g Давайте напишем h, hg, hg квадрат и так далее. hg в капель. А! Понятно, что хотя бы один из них Да, конечно. да, естественно, есть. Вот. И значит, мы найдем исполненный дискретный логарифм. Потому что если там h на g в степени i равно g в степени k на какое-то число n, да, то мы можем домножить на g в степени минусы справа, да, и получить g в степени kn минусы. И понятно, что при выборе k равным корню z, ну там, вниз, допустим, у нас это займет корень из n операции. Да, видно. Корень из n обращение к структуре данных из разряда, если ли данный n. Поэтому ты написал оба примерно, потому что это зависит ну, от, да. от того, как мы но все по функции. крайней мере, понятно, да. Ну, конечно, понятно, конечно, да, что более не Z, то есть это что-то уже получше тупого перебора, да. да? 2 в степени 128. Ну, допустим, да, вот. Но на самом деле, ну, это все равно много, но на самом деле мы чуть-чуть получше сейчас сделаем. Но сейчас о переборах. Это ты все еще в произвольной группе работаешь абсолютно. Пока что в произвольной, да. В произвольной циклической группе. Да, пусть порядок группы B в степени альфа. Так. И давайте научимся решать задачу. Мы умеем решать задачу за O от P в степени альфа пополам. А давайте научимся решать его за о примерно от P от кормис Ну, с точностью до логарифмических факторов. То есть не будет на самом деле альфа пополам на p еще, но это понятно, что альфа порядка логарифма, да. То есть, ну, ну да. То есть о примерно я всегда, кстати, я всегда буду обозначать o примерно, как то, что если мы обрубаем какие-то логарифмические от размеров кадры данных, ага. факторов. То есть, ну, чтобы просто.. Ну да, мы как бы с точностью до логарифмов. Да. Ну и как мы будем это делать? Да? Вот. Ну пусть у нас g в степени x равно h. И мы хотим это найти. И пусть x равно получается лямбда 0 плюс p умножить на k. Давайте найдем лямбда 0. Что мы сделаем? Мы возведем вот это равенство g в степени лямбда 0 плюс p на k. Равно h. в степень p в степени альфа минус 1. Да, понятно, этот самый э, Лагранж. Ну, да. Получим вот такую штуку. На самом деле мы можем вынести здесь степень, потому что... И получить вот так. h в степени p в степени альфа минус 1. Вот. А что это такое? Так, всем видно так, Сейчас. Значит, ты а, вот h, да... Так, Вот G в степени мы мы X, мы называем X, ну лямбда 0 плюс ПК. Ну лямбда 0 это остаток отделения. Отделение а на p, p. да. И сейчас мы его найдем за корень из П. Да, значит, э, и, и, так, G в степени... А... Мы возводим да. вот это равенство в степень П в степени минус 1 Вот это у нас уходит. Ушло, потому, потому, потому, что... А вот тут осталось G в степени лямбда. Uh, Понятно ли, почему это ушло? Потому что... Потому что G в степени П в степени а равно 1. Потому что уже... G это генератор. Соответственно, да. Вот порядок вот. группы давайте я еще спешу спешу для данный, чтобы было понятнее чуть же степени p степени минус 1 степени лямбда 0, равно h степени p степени альфа минус один. Вот тут, тут, а давайте теперь посмотрим на группу, порожденную в g в степени p в степени альфа, альфа минус один. Она, она, да? она имеет порядок, p, да. И нам, p, по сути, p, в этой да? группе уже нужно взять дискретный логарифм, потому что вот у нас же степени p степени минус 1 в какой-то степени нужно идти в эту степень и получить какой-то элемент. А, то есть здесь они оба лежат внутри внутри этой группы. Да, внутри группы уже порожденный элемент уже. Порожденные Да, значит они лежат в P-группе, в P-группе мы это То есть, еще раз, что мы сделали, мы за корень из P нашли. альфа 0. Нашли лямбда 0. Лябда 0. Да. Да. Вот. Нашли. Так. Ну, то есть, мы воспользуемся уже прошлым знанием, тем, что мы да. умеем в группе порядка P искать за корень из P. Нашли. Так, этот миллион, наверное, полностью, да, у тебя? Да нет, Здесь нормально. Все есть, да? Ага. Так, вот, значит. Ну, э, окей. Ну, давайте теперь просто по разрядам, Можно уже догадаться, что мы будем просто по разрядам. Я уже примерно понял, да. Значит, пусть мы выписали там первые э, N разрядов, да, лямбда 0 плюс и так далее плюс. Лямбда n минус 1 вот. p в степени минус 1. Последний белый фломастер на длинный, допустим, плюс лямбда n p v и, Ну, то есть это все g с такой вот огромной степени, и плюс еще p v плюс 1 на какой-то k. И равно h. Значит, а что мы. взялся p v плюс 1, если это а, все. А мы хотим лямбда n сейчас найти. Сейчас n же порядок. Нет, n, n. а, ну это плохое обозначение. А, L. Да? Ну, L, да, допустим. Потому раз что раз. Я, я смотрю, тут у нас же был порядок группы. Pv. Да, да, да, L, L, L, L, L. P, То есть вот мы нашли L-1. Вот эти первые L мы нашли. нашли L -1, L -1. L -1. Сейчас хотим найти L. Ну, давайте сначала можем все, получается, справа на вот Ж в этой степени. Да? Получится G S. Если возведен. Нет, намножим справа все на G в этой степени. Да-да-да-да. G в да, да, да, да. а, должно... минус этой степени только, да? да. Э, Положить G в степени лямбда L на P, L, V. L. А это мы уже все знаем. Это мы уже все знаем, да-да-да. Мы можем это сделать. Плюс P в степени L плюс 1 на K равно угу. это H'. Но я не буду это писать, ну понятно, да? То есть H'. Но H3. мы тоже знаем. Да, а теперь возведем это в степень P в степени. Возведем это в степень P в степени. Сейчас, или, патри, H, V h мы должны найти. H, нет, h нам известно, нам вот это нужно найти. А, вот лог это. Логарифм уже, лог лог лог лог лог лог а, да. Возьмем да. да, это в степень, p в степени альфа минус l минус 1. Да, б-б-б-б, это уже после того, как мы это все сделали. Да. После того, как мы перешли к такому реакцию. Да. Кое-то h-трих новое, да, то есть домножение получено, Да, да, да, да. И что у нас, вот это да, вот это у нас, ну, я сейчас поговорю про разведение вот в степень, Это умерло, сну... а это легло в п-группу. Это легло в п-группу, да, потому что случилось лямб на p в степени альфа минус 1 угу. равно какое-то h штрих в степени p в степени А. И снова, как черный ящик, используем тот то самый степень. То есть степени ты степени корень из П сделал логарифтем раз и все. Ну альфа раз, да. Вот э, да я забыл проговорить, значит, возведение в степень в э, нашей новой нотации, оно работает за оба нерва в единице. Ну то есть, очень долгоеатмических множеств. Почему? Потому что если мы хотим взвести Ж в степень Н, мы можем, как бы, если n четный, то мы можем взять g в степени n пополам возвести в квадрат. Ну конечно. А, ну, бинарное возведение в 7, Это просто. понятно, да. Это значит, g Это то, как в я в уме всегда в детстве возводил. Ну, по вот, модулю да. каких-то чисел. Я шел на лыжах и хочу и просто так вот нечего делать там. Сколько будет 37, 28, по ну, То есть на самом деле тут под константы ну, просто. Да, в да, да, конечно, значит, да. Ну, я думаю, все, да, понимают, что возвести в степень по модулю какого-то числа. Ну, тут не а, модуль, тут здесь, групповая здесь группа, Это просто да. обобщение модулей да. на самом деле. Ну, вот. конечной амелевой группой там да. действительно обобщение будет. Да. Вот. И, соответственно, а, вы возводите квадрат четвертую степень, восьмую, и потом ты, вы можете да. подмножить их между собой, будете любой степень. То подвести. есть, мы научились для порядка m равно p в степени альфа разводить, брать дискретный логарифм за o от альфа корней из p. Точно. А, ну, примерно. Да, например, да? да. логарифмическое от от альфа корней из p. Хорошо. О, большой, да. Вот. Значит, ну, а теперь пусть порядок группы равен P1, в степени альфа 1, и так далее, P K в степени альфа К. То есть произвольный. Да, ну и мы научимся возводить за от альфа к, то, и, ну, примерно, конечно, корень из ПК, Понятно, вот, сумма понятно. сумма, вот такая получится, что чтобы написать. Значит, наша цель научиться. Сумма взять... или произведение? Сумма. Сумма сумма, сумма по и от единицы альфа и д корней из пыта. На самом деле, в нотации оба это... значит, упражнение читать важно, и в нотации оба примерно это можно записать как корень из ПКТа, если это наибольшее. Угу. Ну, потому что у нас здесь сумма сумме логарифм слагаемых, каждый из них примерно равно... Вот, вот, вот. Я думаю, что это из-за того, что это, на самом деле, прямая сумма, да, соответственно, Ну, да, это на самом деле прямая сумма, вот. Ага. Поэтому... Ладно, это оставляем, да, это примерно понятно. Это, ну да, то есть, мы, если нам нужно же в степени x равно h, мы возводим все это в степень ну, n делить на соответствующее простое число. Да? Нет. Мы, говорим, что У -у -у. мы как бы уже будем работать в группе g, n делить на p и t, альфа и Да? Да. Вот. И в ней будем искать дискретный логарифм. Ну да. И далее мы, то есть получается мы найдем остаток x по модулю p и t, и t. Вот. И по китайской дизайнерам остатка? Да, да, по да, да, китайской Ну, э, вообще, в случае группы, да, нужно сказать, что она раскладывается по ему сумму, поэтому так работает. Вот. Да, но в случае, это если есть... это у вас мультипликативная группа, то она точно раскладывается в такую сумму. Ну да, то есть... Слушай, это, вы, же, данный... это означает, что... Это означает, что если вот э, ты знаешь вот это, n... Но на самом деле это очень быстро расколировалось. А, ну, если оно гладкое. То есть если есть вот большой концентрирован действий. Если это простое число, то нам ничего, ну, в смысле, это никак, никакого нет. ускорения не дает. Вот. То есть, ну вот тут еще раз все uh, понятно, да? Отлично. Это ну, называется, да, да. если вы хотите почитать, это называется Олик Хелман атак. Атак, это в смысле, Ева выиграла, да? Ну да. А вообще сам алгоритм объема ключами называется Диффи Хелман. Key Exchange. Ага, ну, то есть это это, это какая-то середина 20-го, да? Кажется, что ну, это середина, конец 20-го, да. Угу. Ну, эллиптический был придуман в конце двадцатого. В конце двадцатого. Вот, да. А теперь мы как бы поясняем теперь мы уже приходим к теме, то есть сейчас мы просто работаем с производной группой, разве какую-то вот схему обмена ключами, стойкость которой а, а, основывается на счет дискретного логарифма. Да? Да. И мы показали, что это работает заопомерно от корня из максимального простого, который здесь есть. То есть, если у нас все максимальные простые до 10-20, да, ну, то, мягко говоря, произошла да, катастрофа. И даже я более скажу, если нам нужно сделать q взломов таких вот, да, если, вот помните, там была какая-то константа К в самом первом алгоритме. Да. Вот если ее правильно подобрать, можно сделать так, не чтобы это было q корней из пакатова, а можно, короче, все под корень занести. То есть, можно конверт сделать, если там правильную константу будет. Вот, ясно. А, ну и кстати, сам первый логотип А 10-20 это сегодняшний комп, да? Ну, корень здесь и в 20-й дела. В 10-10-й все делается да. в лед, да? Ну не в лед, ну то есть тут же примерно, тут логарифмические <связываем> факты, умножения всякие скрытые. А вот первый алгоритм называется Baby, baby Step, Giant Step, алгоритм. <связываем> ну, типа, мы сначала идем большими шагами, потом маленькими. Baby step. Baby step, giant step. А, ah, giant step. Baby yeah, step, baby step, giant step. Ah. Ну, то есть мы сначала идем гигантскими, типа пока по корню, по по а потом просто на один нам <связываем> Да, вот, значит, это если вы хотите потом как-то почитать, э, слушателям, да, вот, теперь, собственно, поймем, э, какие группы вообще, ну, можно брать. И, значит, первое, что приходит в голову, что можно взять, ну, это, конечно, мультипликативная группа вычета, да? Да, ну... просто слава, Да, и то есть понятно, как реализовываться алгоритм, вот добираться умножения, то есть один человек возводит, возводит степень абсолютно так же, я проверяю, что идет. Идет, хотя э, немножко стал менее. Ну да. вроде ну, все да. идет. Да, все да. идет, да. То есть. Да, а, понятно, но я она работает, но мы ничего не можем сказать. Валаты да, вот числа поймут садить. Да, это вот, вот это... на садить. Валаты числа 1. Нет, Нет, то есть поймут садить, но вакуто это хорошо. Да. А, а, а вот, но сантифицировать то, что это равно два центура. Систематический по-моему, называется, да? Ну там. Она показывала тебе фирма при этих условиях. Там какие-то случаи. Ага. Вот, значит. Но если ПМ2, а, Мы потом расскажем, как в том, что электических кривых находить множители порядка 10-30. Поэтому если бы 1 оказалось гладким числом, во-первых, мы сможем его факторизовать. То есть ну, нам же нужно знать разложение, ну чтобы. Да. Во-первых, мы сможем его факторизовать, потому что оно гладкое, да? Да. То есть все простые Гладкое, значит, что простые множители маленькие. Uh -huh. Ну, то есть z гладкое, все простые множители меньше 1 ну, z. Все чисел изучают uh -huh. гладкие, да? Вот. И, а... Получается, что мы сможем найти разложение, а потом сможем просто это использовать. То есть, если у вас оказалось достаточно гладким, это катастрофа, можно считать. То есть, это не, да, не столько получается. Mm -hmm. группы, вот такой, ну достаточно неконтролируемый. То есть, такие числа нужно заранее генерировать. И сертифицировать Ну, очень сложно гладкость числа. То есть, очень сложно будет сертификат того, что число гладкое. Ну, то есть, если по один 1 равно 2 ку, то для того, чтобы разбить сертификат, нужно просто показать, что... Простое, простой, ну сертификат простоты, и сертификат простые, простоты появился один пополам. Вот да. таких чисел не очень много же. Их еще найти надо, как бы большие, ну, там, порядка 9 48 бит ну это тоже сложная задача. Но сертифицировать гладкость достаточно сложно. То есть, на то, что система не стойкая, в общем случае, если мы возьмем какой то какой попало П. Uh -huh. Так, и еще доказать, что то P, которое мы взяли, хорошее, очень сложно. То есть, uh -huh. для этого нужно разложить число на множители, да, а множители большие. То есть, такая большая проблема. Ну, и еще, значит, во всех этих алгоритмах, которые я сказал до этого, мы никак не пользуемся структурой группы вообще. Используемся да. тем, что любая конечная группа это прямая сумма, да. Но. Да, это до этого. До этого. Но да, это раньше. верно для любой конечной группы, да. все же. А, здесь, основном, да. здесь, здесь, но здесь, группы, у стру... здесь у нас есть у нас есть какая-то структура, да, потому что это перемножение чисел по модулю. Конечно. То есть, есть, помимо вот этой вот. Той атаки, которая как бы, верна любой группе, у нас еще и структурные атаки. Структурные да. атаки? А. Ну, я о них не знаю, но, собственно, они точно есть, да. Понятно. То так. есть, брать я, с того, что -то что -то играть... это такое стиле. Ага. То есть, сейчас мы переходим к алиптическим кривымам. Да, сейчас мы переходим к алиптическим кривымам. Вот, и вся суть в том, что... Вся суть э, того, что мы берем алиптическую кривую заключается в том, что... Э, ну, во-первых, есть теорема Хасса, которую мы будем использовать, как бы, без доказательства очевидно, что... Uh, ну, можно сказать, модуль E над Fp. Это порядок группы и точек над на конечным полем элементов. Uh. Да, вот это вот довольно интересно. То есть, сколько а вы вот. ожидаете решений да, над Fp, вот. а кривой? Но ну, самое главное, что существует... Оказывается, очень маленький диапазон. Существует. Да, он, во-первых, очень Примерно маленький. А во-вторых, существует алгоритм, который позволяет за полемиальное время, как минимум, Найти порядок группы точек на, у комплектно западной кривы, да? Mm -hmm. Вот, и как бы люди подобрали криву, которая называется ED25519. Uh, oh. потому что она рассматривается по такому модулю. Просто. Что? Это простое число, да? Ну да. А как это проверяет простоту? Ну, проверяем простоту. это, это возможно? Это жуткое совершенно Во-первых, есть как бы тест миллера но он вероятность, он сертификат простоты не даст. Может быть, есть, не он скажет, что число... Что, то есть он скажет, что с вероятностью 1-1 длить -1 на 2 в тысячное число простое. А -а -а. Но вероятность ошибки все еще остается. А я еще расскажу про сертификат простоты, который опять же с помощью лептических корилов. Да. Ну, Хорошо. Значит, в общем, установили люди каким-то образом, это Нашли что? там какую-то корилу, да. Вот так. Она называется ED, потому что... Да, кстати, очень удобно записывать корилы в форме Эдвардса. Да? Это форма Которая x квадрат плюс y квадрат равно 1 плюс d x квадрат и квадрат. И здесь вот чему равно d? А, я, я не помню, там какое-то выражение национальное. Она изначально в форме Монтгомера была записана, по-моему. Ага. Потому что для этой первой сложно генерировать кольгу с точкой на ней случайно. А в форме d-штрасс, если у нас есть y квадрат равно x получается плюс ax плюс b, то мы можем взять случайно x и y. И просто подобрать такое бэш что равенство верно. Да. Mm -hmm. То есть мы по данной да. По точки... да. Подо... да. а тут скривую. это не совсем-то так да. просто. Там а вот оно, рецепт так рецепт рецепт справа вместо кубического вот этого многочлена, кубический многочлен без свободности. Да, но с квадратом. Но с квадратом. Ну и в такой форме она цена тем, что там как бы сложение очень легко записывается, как сумма синусов по сути. Лить на 1 плюс dx1, y1, x2, y2. Ну и тут, соответственно, такое же выражение, только x1, x1 плюс x2, возможно их поменять местами. Да? их, Их может быть надо ну, поменять ладно, местами. Да. Вот, ну, то есть, и тут такой, знаменатель такой же, только Такой Вот, и суть в том, это просто такой аппендикс, в том плане, что вот все эти рассуждения вы можете как, как в форме вирш делать, так и здесь. Это суть не меняет, но просто здесь, чтобы сложить две точки, вам нужно всего шесть умножений. Угу. Первое, чтобы сделать вот это. Второе, чтобы сделать вот это. Так Ты пометишь, получается что это получается с это. Огромным, сами, да? Да, Д, да, это. да? Д, да. огромные, да, здесь? нет, здесь рациональное. Да. Ну, со а. А. это шестизначная на пятизначную, по-моему. форме И наранец. какое отношение это число имеет к этой кривой? Ну, просто у этой кривой порядок равен а Порядок этой кривой над чем? Над вот полем, из есть, элементов, то есть, над вычетами. Этому модулю. Над вычетами. Вычитывать... То есть, если это обозначить за P, то порядок вот кривой. Э... Сейчас, то есть, вот подожди, вот берем P. Да. Порядок ну... над этим P простое число. Да, то есть нашли льву, которая у которой порядок простое число. Да, чего никогда не бывает на со звездой. Да. Бывает полупростое, но да, там но... тоже атаки вот эти вот ну, ну, если два q то не поможет, ну 2Q и найти сложно. С да. Но тут у нас и как да, бы вообще и вот и тот алгоритм просто становится бесполезным, потому что порядок простое число, да, никакого это... преимущества оно не дает. И более того, структурные атаки на это тоже очень сложны, потому что группа-то не совсем понятно, как устроена, да? то есть это группа электрической кривой, сложно делать тут структурную атаку. Mm -hmm. То есть мало того, что порядок простой, это вообще ключевое, что порядок простой, да? Так у нас еще и структурные атаки сложно делать. Да. Mm -hmm. А порядок.. Так, сейчас, секунду, значит, порядок простой. Это же группа, ну, это просто группа это по сложению. Но да, это, это ZB по сложению, только записанная в очень сырём виде очень сложно. Да, сказать. тем самым у нее любой элемент образующий. Да. Ну, там есть базовая точка, выделенная какая-то, B, да, mm -hmm. вот, которую все используют. Так. Ну и вот этот алгоритм, именно с этой кривой, да, используется, то есть липтик, curve, ЕЦ, электрическая кривая, different element exchange, вот такое сокращение вы, наверное, будете... ЕЦДХЕ. Да. Ух ты. И все, здесь работают, да, здесь работают. Да, то есть, ну вот, я не знаю, например, офигеть, офигеть. в интернете соединение может устанавливаться именно с этим протоколом. То есть, люди договариваются о сеансовом ключе с помощью вот этого... Обалдеть, да. Слушай, что ты говоришь. То есть на самом деле ничего сложного, все основано на абелевой группе, в которой берется G в же степени, а? И G в степени... А. Да, все. Только здесь эта абелевая группа юридически кривой. Да. Она простая, простой, и у да. него вообще там все как бы не работает. То не есть у нас так, да, каких-то. У нас групповые методы не работают, то есть они просто выдают корни SP. То есть 128 бит здесь стойкость. Это и, потрясающе. И, и, и структурные атаки тоже достаточно сложны, потому что. Но кто-то может придумать, да, как в какой-то момент, какую-то математику на основе которой это будет зло Ну, может нас, быть, да? но до сих пор нет. До, до сих пор это. Ни не одной нет, структурной да? атаки, по-моему, не было, которая хоть на что-то претендует. Соловья. А -а -а. Вот. Но есть одна проблема. Квантовый компьютер мы это вообще все равно. А -а -а. Квантовый компьютер мы ну, все равно какую группу, скажем так. Главное, чтобы она в квантовую раку превращалась. Ну, то есть, чтобы. Я не знаю, это достаточно сложно объяснить, но, короче, для квантового компьютера неважно, какую сложную группу. Он почти. сломает не может... это, да, да. Но там нужен квантовый компьютер с большим количеством кубитов. Ну, то есть, это не скоро еще, где-то может быть. а, -а, -а. То есть, а -а -а. сейчас это... То есть, на обычном компьютере действительно стойкая сдача достаточно. Офигеть. На квантовом нет. То есть, для квантового компьютера еще другое, можно сказать. Но там тоже есть алгоритмы, связанные с теоретическими галилами. Правда, один из них был взломан на одноядерном обычном компьютере. То есть это был ну, главный претендент, и его просто взломали. Очень интересно, слушай. Приоткрыл окошечко надо всем. Вот. Ну что же, слушай, спасибо огромное. Ну мы же еще... А, Мы же частям хотели. Да, точно. Тогда, да, тогда, значит, эту часть мы заканчиваем. Да. Все зависит от смартфона. Друзья, прошу любить и жаловать. Маткульт, пока! Один, два, все. Так, значит... Вот куть привет вновь! Да, уже в И с нами раз. снова Никифор! Снова, да. да. Вот, и сейчас мы расскажем про разложение э, на множестве с помощью электрических кайлых, но ну, без доказательства, понятно. Да. И про сертификат простоты. Вот. Ну, вообще сначала... А что такое сертификат? А вот сейчас как мы про ты, это, это и узнаем. А ты как, как раз все расскажешь, да? Да, да вот. Итак. Что, пусть, если какая-то задача произвольная совершенно, вот мы ее решаем. да. Значит, что такое сертификат? Это то, что, э, если неформально говорить, то это то, что позволяет быстро проверить ответ. А, -а, -а. а. Быстро, значит, за полимеральное время от размера входных данных. То есть и сам сертификат должен быть полимерного размера тоже. Например, мы хотим проверить, что в графе есть гамильтонов плюс, допустим. да. Но в качестве сертификата можно просто... предъявить, предъявить путь, цеп да? Цепочку, да, самую. Понятно, что он имеет размер N, то есть это полиномы входных данных, значит является сертификатом. То есть это и сертификат, да? да. Вот он, сертификат. Это да. то, что я принимаю и говорю, я прорешил задачу, вот сертификат. Да. Но сертификат может быть сложно находим, то есть сертификат не обязательно искать, задача нахождения сертификата не обязательно ну, должна решаться быстро. Ну вот это вот, например, да. тот самый пример, да? Да. То, <laughs> то сам есть сам это МП полная задача, так это называемая? это трудно это больше да. сильно более, сильный, более да? сильно да ну гамитонов путь да вот в общем значит и а, ну вообще сходы не очень-то реально почему а, у простых ну, существует какой-то сертификат да. красоты -то, закрою дверь это кран капает, капает. А, слышно так. сейчас так. я закрою дверь вот так Но. так знаешь, да. Почему существует сертификат Почему? простоты? То то есть... Есть... Тут, тут все заспойлили, какие ученые в 2007 году, я не помню, потому что одно из них фотографал, дальше там фамилии не помню. Сейчас вышло а что-то такое сертификат простоты. Вышло, это, значит... то есть это что-то, что позволяет за быстро понять число простое или нет. То есть какие то дополнительные знания, какие-то. Ну то есть программа вычисления или нет. Вот я как-то пытаюсь понять. Ну, ну, вот, э, сертификат значит, это ты предъявил решение. да, я предъявил что-то, почему можно понять быстро число простое или нет а мы сейчас поймем, на примере просто давай, да, давай. но тут спойлер, значит, в 2007 году вышла, вышла сенсационная статья с названием "Primes из ИМП то есть задача в классе П то есть люди научились детерминированно, безусловно, за время проверять простоту а это значит, что число само является <laughs> сертификатом своей простоты вот. Это правда, да? Да, это правда, действительно. Вот. То есть, там какой-то сложный алгоритм. И это ответ за, почему 2 256 минус 19 простой, да? Ну, в смысле, то есть, можно с помощью этого алгоритма проверить. Да. Но проблема и... в том, что он вообще не погибнет на практике. Он очень, а -а -а. там, логарифм в десятой степени, по-моему. Да, понятно. Ну, это... То есть, это, это теоретический алгоритм, который mm -hmm. показывает в частности, что число само является своим сертификатом. Но достаточно сложно. Но сейчас мы рассмотрим самый простой сертификат простоты. Во-первых, воспользоваться таким утверждением, что первообразный корень, то есть то, что генерирует мультипликативную группу, существует только по модулям 2, 4, p-венты и, и 2p-венты. Да. да, это я помню. Но это такая классическая, классическая теорема. Классическая теорема, школьная да. достаточно вполне. Да? Во-первых, сразу это будет очень много дальше использоваться. Uh, проверка, является ли n равно a в степени b. Айленд Роузен, голова, по-моему, номер 2, если я... или 4, я не помню точно. Так, проверка 4. того, что n равно a в степени b, можно сделать за o примерно от 1. А если быть честным, то за лог квадрат от n умножения чисел порядка k. Uh, О примерно это опять же логовищество. Про проверка, что что число является точной степенью. Это можно сделать быстро. Проверка того, что число является какой-то точной степенью. За лог квадрат умножения. С огромной скоростью, да? Лог квадрат умножений, то есть оба меры единицы. Как мы это делаем? Ну, понятно, что b может продвигать числа 2 и так далее целую часть логарифма двоичного n вниз. Это, подожди, это вот, ты как бы вот это до этого не относилась к тому, что сейчас, да, говорится? Это и, а? до этого... И это я, просто целых числа, да? Это просто целых числа, да. Вот. Это вам потом понадобится, как а. сабрутина, скажем. Понятно, что b прибегает к такие значения, но ну, больше уж быть не может. Да. Давайте для каждого b отдельно будем проверять, является ли n, а, а b, b. B. Да. Ну, да, ну, да, ну конечно, понятно, да. А мы да. знаем, что функция x в степени b, она монотонна, да? А это значит, что можем воспользоваться двоичным бинарным поиском абсолютно спокойно, да? То есть, можем найти последнее такое сообщественное a, что a в степени b не превосходит n. Ну как мы это делаем? Мы сначала начинаем с отрезка 0n. Ну понятно, что n степени b точно больше, чем b. Так, сейчас, значит, это вот, это у тебя... Все возможные b. Все возможные и для b. каждого b мы будем независимо решать задачу. Зафиксируем b и будем независимо... Зафиксируем b и решаем задачу, верно ли, что а. Существует а. Существует а. Существует A. A. A. Да, но мы это будем делать двоичным поиском, потому что функция монотонная. То есть мы начнем с отрезка 0n. Далее тыкнем в середину, спросим, n пополам в степени В больше или меньше? Если вдруг, если больше, да, то приятнее отрезку да. n пополам, ну и так далее. То есть, это еще один логарифм, то есть, у нас логарифм квадрат, умножение просто. Да, это очевидно все. Это, ну, ну я, да, я думаю, что можно было догадаться, да, что это действительно очень быстрая задача. Это... Ну, как как можно догадаться, это нужно, чтобы отсеять ровно вот эти случаи. Значит, а, э... сейчас, а это, ж, вот, вот, как это, я вот пока не понял связь, вот это вот... А мы можем, можем, мы должны проверить, является число точной степени простого. а можно. Значит, тогда сертификатом <с unfortunately> простоты числа P будет, э, во-первых, разложи... во разложение -1 P-1 может или какие-то, P1 степени альфа 1, и так далее, PK 1 степени альфа к. Ну и их сертификаты <с Minecraft> и простоты тоже, то есть это рекурсивный сертификат. То есть сертификат простоты числа P состоит из вот этих сертификатов. Угу. Вот. И еще мы должны найти такое g, что g первообразный корень. А как понять, что g первообразный корень? Это значит, что g в степени p-1 делить на p и t не равно единице. Ни для какого p и Совершенно верно. И, и также мы не... разбирали на канале, если что, и это раз, разбиралось в четырех, у меня были четыре лекции, которые назывались а, конечные поля. Угу. Ну, вот. И там это это очень внимательно разбирался, вот. чтобы... Вспомнить. И то есть мы сначала, когда, вы ну, пусть нам поделили такой серти сертификат G, разложение и P, мы сначала проверяем, что P не является точной степенью простого, или два умножить на точную степень простого, да. а потом проверяем, что G в степени P-1 делить на P, это не равно единице. Ой, как красиво. И тогда... Ну, и все, что ли, да? Ну, формально нам нужно еще показать, что он имеет премиальный размер, потому что вместе с сертификатом P мы еще прикладываем сертификат P1 и так далее P в капли. То есть у нас как бы такое дерево получается. Yeah. Да. Ну, в общем, нетрудно показать, что его глубина как бы логарифм. Ну, каждый раз он в два раза уменьшается. И, uh -huh. и то есть у нас логарифм глубина, в общем, оно действительно имеет премиальный размер. То есть так, значит, по сути, что я делаю? Я беру P. Я беру, предъявляю его разложение на простые. Uh, Почему сертификат, простые? С... Сертификат этих же простых. Рекурсивно. Да. Вычисляйте. Приправняем первообразный корень, <laughs> первообразный корень э, и что легко проверить, потому что, да, это это проверь, потому что их мало, возведение степени это быстро, простых здесь логарифм. Раз есть первообразный корень, то это, соответственно, простое да. число. А, ну, то, что не степень, мы уже проверили. То, что не степень, ну и не вай. не Ну и глубина телем у нас логарифм n, да. На каждом, на каждом уровне у нас k, логарифм M вершин. Ну, можно дальше. То, То есть, у нас как бы лог в кубе, вершин дерева, и в каждом из них сертификат как бы проверяется ну, достаточно быстро. Заказывай, что Ну, я да очевидно, что это. В общем, это понятно, что, понятно, что не это полинор, да. но вот искать такой сертификат как бы совершенно недовиально. И как бы самая нетривиальная задача в поиске этого сертификата это разложение на множители, естественно. Ну да. Первообразный да. корень, значит, ну мы знаем, что первообразных корней восфер по минус один. Его методом тыка обычно. Его методом тыка, да, но эта штука у нас точно э, вероятность э, победы у нас типа 1 на П. То есть сказать. на самом деле то есть, может нам найти... быстро повезет и мы найдем первообразное, это будет простой. Да, но вот разложение может не повезти. Да. Но опять же, мы это покажем, если число гладкое, то есть если пк меньше, маленькая достаточно, то мы сможем найти разложение. Угу. Но если не повезет, то значит мы не сможем найти такой сертификат, потому что ну, если минус 1 это два кута, то тогда ну, поражение сложно. Не сможем найти сертификат. Вот, ну, в принципе, да. То есть, мы просто показали, что существует какой-то сертификат простоты. Да, все-таки, что как-то можно показать простоту числа. Вот. А теперь мы разберем чуть более нужный сертификат. Ну, то есть идея такая, это не гарантировано, но большая часть чисел окажутся простыми, довольно за короткое время. Все. Теперь ты хочешь показать, как раскласы на ножки, правильно? Ну, не как раскласы, а хочу показать? Ну, этот сертификат просто сложно найти. А есть более практический сертификат использующие эллиптические корилы. О! Вот. Но для начала мы разберем метод Миллера-Рабина, проверки на простоту. Точнее, как мы не разберем, мы скажем, что существует черный ящик, который с вероятностью 1/2 может проверить число на простоту. То есть, точнее, он либо кое что число точно составное, либо, либо, ХЗ. либо ХЗ, но с вероятностью 1/2 ХЗ. Ага. Вот, тест. И, и что, можно повторять много раз его, Да, да. да. Тест очень простой. Там, по-моему, используется то, что мы вот берем а в 7 по минус 1, ну понятно, равно 1, берем а в 7 по минус 1 плавно, но если оно не равно плюс минус 1, то число точно составное, да? Ну, потому что... конечно Далее берем, если а в 7 по плану минус 1, то поражение, надо взять другое а. А если а в 7 по минус 1 плавно 1, берем по минус 1 или и так далее. То есть мы ищем, когда нарушаются условия, то, что у квадратичного члена 2 корня. Берем случайно а и ищем... И число, да, и число а называется свидетелем простоты, если uh, число n, если а в степени по минус 1 делить на... Сначала оно 1, то есть в степени по минус 1 оно 1, в степени по минус 1 к вам оно тоже 1, да. потом оно становится, а потом у нас становится минус 1. Или да. оно всегда 1 вообще. То есть когда, короче, условие то, что х uh, в квадрате равно 1, uh, следует на х равно плюс минус 1, не нарушается. Тогда а считается свидетелем простоты. И вот есть теорема, которая говорит, что. Да, до а вот меньше... глубины до да, минус единицы, а дальше уже нет смысла. Дальше да? же нет смысла, да. Корень, то да. есть, если у нас, например, А в степени -1 по минус 1 пополам равно минус 1, то А является свидетельным простоты. Да, но если дальше... оно 1, 1, минус 1, то тоже является свидетель простоты. Да, а, да, вот да. Если, а вот если оно 1, 1, 1, И какая то какая-то. Да, то есть это не свидетель простоты. Есть такая средняя доверия, ну то есть вообще недовиальная теорема о том, что у. Ну, доказательства вполне сезаймы, но достаточно долго ну то есть минут 20 точно, да. умирали, что у нечетного числа не более чем n по полов свидетельной простоты. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну это аффракция, писал алгоритм, как бы, да, который... Э, да. Это промышленный mm -hmm. тест, который позволяет за k, получается, k... Нечетного числа в смысле непростого. Да, за k, например, лог-куб... Там, нечетного числа в смысле непростого, да. Значит, за куб получить, что число простое с вероятностью 1 делить на 2 в кадре. Никакой сертификат это, понятное дело, не даст. Да? То есть, мы 1 минус 1 делить на 2 в кадре, то есть, вероятностью ошибки вот такой. Да-да-да. То, то есть... есть, сертификат это не даст, но… Так, куб. Э... Ну, куб это от того, что нужно в сеть не возводить там. Ага. Ну, тут ага. еще на что-то, понятное Поним. дело, от умножения. То есть, ну, очень быстро. Очень промышленный метод, прям, да, но очень сертификат вкусный, не дает. Да. Не сертификат, но он как бы стоит большой. Да, версии. ну вот, но мы будем использовать этот метод в качестве, э, мы будем его использовать для нахождения сертификата. Так. Сейчас поймем, зачем. То есть, казалось бы. То есть нам нужно как-то превратить... значит, есть две концепции. Работает некорректно, но с какой-то вероятностью работает некорректно, и с какой-то вероятностью работает долго. Да. Так. Мы хотим превратить концепцию с какой-то вероятностью работать некорректно, в концепцию с какой-то вероятностью работает долго. Но зато всегда корректно. Так. Тут это ну, то есть это непонятно, как, как это делать вот, с таким алгоритмом. Он, он всегда, он никак не может нам гарантировать, что число простое. А сейчас мы научимся. Так. Значит, пусть это число n, мы будем сертифицировать его простоту. Значит, утверждается, что если мы найдем эллиптическую кривую E, ну, на Z, N Z, которую мы пока что еще не знаем, поли или нет. То есть, mm -hmm. формально, наверное, не очень хорошо так говорить, но, то есть, вот, кривая E на Z по Z. Эллиптическая кривая, найдем туда точку B, какое-то число K, какое-то число, простое число Q, которое там, ну, больше M сеть ни одной и второй. Так, сейчас, это что? Это B, какая-то точка на эллиптический кривой так. k это просто целое число. Q целое число. Q, q это да? простое число, простое. Q простое больше, да. чем корень из n, Там да? да. а -а -а. да, на самом деле это больше, чем корень из n плюс 2n сип а ну, Это мы нет, потом пойдем, да. И вдруг так оказалось, что. Если, на... если мы взяли, да, вот такие вот. Три... Вдруг оказалось, что k на b не равно бесконечности, а вот k q на b уже равно бесконечности. То тогда вот утруждается, что число гарантированно простое. Почему? Ну, потому, <как> <как> <как> <как)> <как> <как)> Сейчас, <как)> подожди. Подожди. Сейчас, значит, итак. А... — Итак, да, еще все вычисления у нас корректно проделались, потому что в эулитических говорях у нас есть деление, как бы, и мы вдруг можем поделить на что-то невзаимно просто S. Но если у нас все вычисления проделались корректно, КБ оказалось не равным бесконечности. В ну, смысле, это не, не деление. А... Ну, то есть, вот, например, мы хотим сертифицировать простоту числа 177 простое. Ладно, 57, да, нас да. попросили поделить на 19. Вот да. тогда очевидно, что все плохо. Ну, да. вот. То есть нас нигде не просили делить на число. Нас просили делить либо на 0, либо на а, делить им делить 0. Да? То есть. А где, где делить-то? А, ну, мы же с точки, а там нужно делить. Конце, а -а -а -а. На Разность координат по иллюкам нужно делить. Деление происходит при сложении точек. Да, при сложении точек вот моя. Мы... Так, так, так, так, так, так, так. А, так, сейчас, сейчас я буду врубаться. Сейчас проверю, что запись идет. И буду там. врубаться. Значит, все-таки, что происходит? Значит, у меня есть точка любая на элитической кривой, правильно? Да, просто да. можно концепт сказать, а -а -а. что как мы складываем на элитической кривой по несоставному модулю. Мы делаем, собственно, те же самые действия, просто если в какой-то момент нас, нас могут попросить а, разделить на ноль. А, значит, если так, нас... не, не по несоставному, по составному. Ну, по составному. Если нас просят разделить на ноль, то окей, мы говорим, что это бесконечность. Потому что так и должно быть. А вот если настройство разделить на то, что не ноль, и на то, на что нельзя поделить, то мы просто думаем, что число составное, и все. Mm -hmm. Вот. Это дальше еще будет использоваться разложение на множители. А, то есть если вдруг обнаружилось что-то, да. что мы не смогли сложить точку с собой, да. то число n составное, да. составное. Но тут оно не должно обнаружиться, то есть тут все корректно должно пройти. И должно получиться, что k на b не равно бесконечности, а k q на b уже равно бесконечности. Так, сейчас из этого. А сейчас надо просто. Посмотрим да? на порядок B. Mm. Порядок B обозначиваем вот D. То есть B в степени D V равно P. Сейчас. Ага. Вот. И это значит, что Q у нас делит D, потому что у нас как бы из этих двух раз. Да. Q у нас делит d Конечно. Вот. Но пусть у нас N, оно типа P1 в степени альфа 1 и b2, альфа-2, и, и, и еще что-то. Рассмотрим да? на из них, по 1. По 1 точке меньше корни из-за. Да. Вот, э, сейчас, q делит порядок все-таки... q порядок точки b. Не, точки kb, как бы. Нет, это... порядок точки b именно. А... Потому что порядок точки b... Э, потому что порядок точки Б делит ку, понятное дело, ну, да, конечно. Вот. Если бы он не делил Q, то тогда у нас бы он делил K, потому что Q простое число. Да, ну и K он, как да. разумевается, маленький, то есть K точно не может делиться на Q. К не может делиться на Q, да? Вот, вот, да, вот. ну а потому что Q большое слишком. Ну, довольно большой. Ну, да. вот так, То есть, теперь, да, теперь у тебя порядок, значит, Q делит uh, D. Uh, сейчас, только подожди. А, ну, наоборот, да? Нет, У делит У делит Д. Д делит К на Q. Можу, да. Если да, это вот. неверно, то D делит К. А, ой, D делит К на Q, и если да. Q не делит D, то D делит К, то что они взаимопросто. Да, вот. а, есть... а D делить К не может, потому что. То есть это просто теоретическое групповое рассуждение. То есть тут да. даже можно не, не знать, знать, что, что такое элитическая да. гоневая, вот просто у нас есть да? группа, и KB нет. не равно нулю, а KQ на B уже равно нулю. Да. Значит, порядок элемента точно делит К на Q, потому что ну, понятно почему. Вот. А если бы он, если бы D не делилось на Q, то K делилось бы на D, потому что K и Q взаимно да. вот. Значит Q делит D. А k, k не делится да. на d, потому что они равны 0. Да, Все. хорошо. Устверждается, что если мы нашли такие k, q, то есть мы должны еще в курсивных сертификат q перекладывать опять. Же, да. И нашли b, ну то есть вот коль ву, да, точке, то это является сертификатом простоты. Почему? Да, есть Мы можем противное. Вот n равно p 1 степени альфа 1, p 2 степени альфа 2. Ну и еще что-то. И, что и b1 меньше корни z, строго. Да. Да. Тогда мы говорим, что по сути мы работаем на двух на, ну, по сути, мы можем сказать, что мы работаем на кривой в поле f по1. То есть если мы рассмотрим в смысле, остатки этих точек модуль p1, по, да. по сути, мы работаем на этой кривой. Ну да. И получилось так, что порядок как точки b на этой кривой делится на какое-то простое число Q, которое больше, чем m степени 1 вторая. Плюс, да. плюс 2 степени n1 четвертая. Это противоречит тереме Хассе, потому что у нас как бы, порядок... Сейчас еще раз вот, надо выписать. Ай, тяжело, да. Тяжело. Сейчас. Значит, тяжело, вот... тяжело. Мы сэр взял... проверил. Ага. А, вот. У, -у, -у. У, -у, у. Давайте запишем больше, чем М в степени 1,4 плюс 1 в квадрате, вот так. А, значит, вот мы взяли у, взяли точку, взяли, вот так получилось. Значит, если так получилось. Значит, теорема Хассе что она утверждает? Что порядок точки на литической колевой по модулю P1, он лежит в пределах от P, ну, он точно, порядок э, группы литической колевой точно не превосходит P1 плюс 2 корня из P1, вот. Да. Но порядок точки в этой группе как-то оказался равен простому числу Q, которое явно строго больше, чем вот это. А, порядок. Ведь это невозможно. Точно. Это уже, это же порядок, да? Порядок, по, значит, по теории Малагранжи, порядок элемента делит порядок группы. Да. Но, он оказал, но порядок элемента оказался простым числом, который строго больше, чем порядок группы. А если это, ну, я уже забыл, вы говорили, что оно порядок или оно делит порядок? 9, то порядок больше, делит, порядок. Порядок то есть порядок больше. Q делит порядок. То есть порядок делится на Q. То есть да, сочинение такое, да, что, порядок, да. что пусть D порядок точки B. Тогда да. D делится на Q. Да, то есть больше. То есть D больше, чем p 1 да. плюс 2 корня из P1. Это невозможно. А то есть теорема, и... которая говорит, что порядок как бы. Да. Если мы посмотрим на этот модуль по 1 то уже будет полноценная эллиптическая коневая с полноценной групповой структурой. Да? То есть по модулю N это, ну, это вообще не поле. А модуль модулю 1 это поле с полноценной групповой структурой. Да. и получается противоречие. Получается противоречие, да. То есть это сертификат простоты. Это сертификат простоты. Ааа. Так, сейчас. Значит, и так. Я работал над... Непонятно чем. Полем, не полем, по... да. выделил электрическую кривую и начал выполнять вот эти действия, да. которые приводят к сложению точек. И обнаружил вот такую ситуацию да. для некоторого простого КО. Да. Большое, большое. Большое, но не безумно большое. Но не безумно большое. Да. Значит, я обнаружил такую ситуацию для какого простого КО. Да. И я утверждаю теперь, что М простое. Да. Потому что если он не был простым... Ну, я смотрю, все в порядке. Меньше, чем здесь. По а меньше порядка. Это противоречие с порядком друг С порядком этого элемента Б. А сверхце с порядком Б. Ну, друг. то есть да, так. Вот, еще всем махаселтым. Да, да, да. Да, да. Меньше, чем да, это. Аку у нас больше. Вот это да. То есть осталось только найти вот этот кол. Да. Ну, да, вообще да. осталось определить его сертификат красоты. Да, осталось вот. это так И значит. найти пункт. Да. Это дальше. Ну вот, генерация случайного простого, мы это оставим за скобкой. да. Ну, э, как бы, э, есть теорема, что мера множества чисел, которые, да. которые, как, у которых расстояние до следующего простого сильно больше, чем алгоритм в квадрате, равна нулю. Ага. То есть, то, что мы пойдем... Почти сразу найдется. Да, то есть, мы, алгоритм такой, мы просто прибавляем единичку, пока не а если вдруг долго не нашлось, то начинаем заново. Mm -hmm. Это доказуемо быстро. Отлично. Вот. И далее мы вот нашли какую то Q, которое типа кандидатно-простое. Но мы Q будем проверять тестом Миллера-Рабина, а. чтобы, если что, зайти в ненужную ветку с маленькой вероятностью. Да, понятно. То есть мы превратили концепт с какой-то вероятностью работает некорректно в концепт с какой-то вероятностью работает долго. Угу, угу, то вот. есть... Угу. Просто может быть, что Миллер Рабин даст здесь непростоту, тогда мы... Тогда, же... мы, тогда мы не будем искать для него сертификат, потому uh -huh. что это невозможно. Uh -huh. А тогда мы просто перейдем дальше. Да, то есть мы будем искать сертификат для того, для чего невозможно найти, с очень маленькой вероятностью. Да, понятно, понятно. Да. Вот. Вот. Это, это да. Вот здесь. Это да. Вы, друзья, добро пожаловать в эту самую теорию сложности вычислений, да, по сути? В, в алгоритм да. В то есть, те, в доказательство нет. простоты такое. Это, ну, на практике я, я честно даже не помню асимптотику, сколько, сколько работать. Но да. на практике это используется, да. То есть вот способ доказать, что число простое. Офигеть! А, да, Офигеть! Очень круто! Да. Супер! Спасибо! Приходи! А, тут еще будет факторизация. А, сейчас! Сейчас! Да, да. А, так ее еще нет! А, Факторизация еще нет! А! О! Тогда продолжаем! Тогда да. А там идет запись? Идет, идет! Идет запись, да. Так, то есть факторизация, факторизация. Но она будет использовать такой же концепт, на самом деле. Да. Ну вот у нас есть число n, которое мы хотим факторизовать. Да. Есть как бы Z по nz, да. Да. Мы можем сгенерировать случайно электрическую кривую в форме верх-крас, да. Так. Y квадрат, ну, x куб, ну так же, как мы тогда делали, мы типа случайно выбираем x и y, и далее просто выбираем такое b, чтобы это уравнение выполнялось. Да, конечно. Вот. Да? Далее, что у нас как бы происходит? Вот мы взяли колевую точку на ней. Да. Далее мы берем какое-то маленькое, но содержащее все простые числа, Например, ну, допустим, скажем, 100 факториалов. Да? да. И смотрим на 100 факториал B. Да. Это, это можно быстро вычислить, потому что логарифм 100 факториал не очень большой. По формуле Стирлинга это типа 100 логарифм 100. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, ну можно там взять, например, ну параметры, нужно ah, практика. Это ты берешь по модулю n или нет? По модулю n, да. По mm -hmm. модулю n мы вычитаем 100 факториал умножить на b. 100 факториал на b, моду n, еще. Да. да. Заметим, что, что у нас может произойти. В какой-то момент у нас может получиться так, что мы делим на что-то, что не взаимно просто с n. Mm -hmm. Но mm -hmm. не делится mm -hmm. на n. Когда? Мы же произведение просто берем. 3L. Ну 100 факториал b это, ой, господи, mm -hmm. не то. Это P, это точка. Мы берем точку случайную. А-а-а. Да. Мы берем случайную точку и на аэтической кривой. кривой. То есть мы сначала берем точку, а потом берем ее кривую. Да-да-да. Берем точку и делаем B таким, чтобы точка стала да. на аэтической кривую. Так. Дальше мы берем 100 факториала P. Да. По модулю N. По а модулю n. То есть рассматриваем кривую вот здесь. Вот как? как ну это как, io, да, кривая, как да, кривая, да, да, ну мы криваем? Есть... мы просто продолжаем. Берем и делаем эти вычисления. Да? Так. Вот. Значит, что может произойти? Но ну, если нас просят разделить на... Если по модулю n нас просят разделить на 0, опять же, мы говорим, что это бесконечно. Да. Если нас просят n разделить на какое-то u, которое не просто с n, то есть u n больше единицы, то мы, по идее, должны загрузить, потому что сложение не сработало. Да, Да. да это, вы... Но мы должны радоваться, потому что мы нашли делитель. Мы нашли делитель, да. То да, есть шикарно. либо у нас, то есть либо сложение... А, от... шикарно, да. Все, мы нашли делитель. Вот, да, вылез. Вот вот. То есть в процессе сложения точек в огромном количестве, да? Да. А почему именно столько катериал Мне нужно, чтобы все простые тут были, да? Да, вот значит... а, -а, -а, -а. Ты... Ты возьмешь, что в какой-то момент это будет связано с тем простым, да, который вот Порядок здесь, группы, да. Порядок да. Группы, вот да. очень кратко да. о том, значит, ну, порядок полное доказательство есть в оригинальной статьи. Ну, как, доказательства по модулю гипотезы о том, что в интервале, вот этом вот хассе, есть гладкие числа. Вот. А, ну, доказательства есть в одинаковости лестницы, но очень сложное. Достаточно, то есть там 18 страниц и сложная теория. Ну, но здесь... интуитивно, то есть, ну, то есть ну, что ты. Ты выполняешь сложение точек. И если ничего не выходит, если, да. то это значит, что ты уже нашел простой деятель. Да. В общем, как это работает? Пусть у а, нас, снова, пусть это, нас, нас это P1 в степени альфа 1, P2 в степени альфа 2. Да? Ну да. А, тогда мы ну, опять же можем снова считать, что мы работаем на двух кривых параллельно. Типа, да. Два кривой P1 и группа P2. Итак, кстати, тут снова нужно проверить, что число не является точной степенью. Да. Потому что если оно является точной степенью, там на самом деле может случиться что-то ужасное, потому что у нас только одна кривая будет. Если мы проверяем, что число является точной степенью еще изначально. Так. Но это Понятно, да? Вот. И P1 по 2 у нас. То есть у нас есть 2 -2. две КВ, одна по модулю P1, то есть Е1 это по модулю P1 и E2 это по модулю по 2 -3. И мы Что происходит? Что, что у нас, когда у нас вычисление ломается, то есть когда мы у нас разделить на что-то, на что, на что нельзя, когда порядок точки КП равно бесконечности здесь, вот здесь, но КП не равно бесконечности. Почему тогда что-то ломается? А потому что у нас здесь эта точка бесконечности, то есть нас, нам нужно разделить на 0 по модулю P1, но не mm. на 0 по модулю P2. Так, и это значит? Это значит, что если мы будем вычислять эту штуку в Z по Z, то у нас все сломается. А, это просто объясняешь, когда это ломается, да? Да, да, да. То есть когда это ломается, это ломается да. когда на одной колевой, которая к модулю P1, это бесконечность. Есть, все, да, а на есть, другой есть, не бесконечность. Да. То есть интуитивно, как бы в этом интервале Хасей, если мы берем случайную колеву, то все. Э, Вкратце доказательство строится на том, что если мы говорим в интервале хассе. Что такое интервал ХС? Ну, в смысле, это в теории Хассе, что порядок группы. Плэя, запятая, э... ну, 1, а... Да, да, да, да. В интервале хассе это между. Плэя... То есть Плэя... все возможные порядки группы точек на электричестве. Да, периоды. плюс один, плюс два уровня С P плюс 1. Да. И мы говорим, что тут там аккуратно подсчитывается количество электрических кривых по модулю P. Аккуратно подсчитывается, сколько из них имеют какой порядок. Ну, там оценки делаются. И потом смотрится на, на гладкие числа. Вот. То есть, доказательства используют гипотезу о том, что здесь есть гладкие числа достаточно. То есть, в которых есть маленькие простые делители. Mm -hmm. То есть, yeah. не совсем безусловно. Mm -hmm. вот. Но, если предположить о том, что предположить недоказанную гипотезу, вполне интуитивно верно, mm -hmm. то получится, что мы ищем, значит, наименьший простой делитель за оба мерна, от Е э, e в степени корень из двух LNN, LN, LN, LN, Да. Так. Это асимптотика понимаю. алгоритма. Корень из двух LNN, LN, LN, Это видно сразу как-то или это так получается? Это, это так получается. Это не видно. Да, это нужно очень хорошо подумать. Я понял, ну, да, я пытаюсь. Ну вот если у нас N порядка 10, ну то есть и N, а на простого да. То есть он зависит от наименьшего простого. Да, который понятно. здесь содержится. Вот, и, то есть, если подставить P ну, там, примерно 10 в 30, да, угу. ну, LNP равен, ну Ln почему-то, ну примерно 80, да. Ну, да. 80, Ln, там вообще 80, 6, 6, 6, 6, 6. То есть это там, будет что-то Е e в корень с... из э, 525. Ну, 25, да, понимаю. Ну это вполне себе, да. То есть, то есть это есть, есть. простота проверяет за миллиард? Не, простота раскладывается в плане. Раскладывается. Множество. То есть мы можем найти множество порядка 10 в 30 за быстро достаточно. Да. Ну там, понятно, еще это какая-то константа от умножений, там, от еще чего-то. Ну Точнее да. Константов, есть то, то есть вот можешь... такие числа разбиваются Ну, то есть не, не, не разбиваются, а находятся маленькие простые а -а -а. Большие, там уже нужно что-то покруче, да, покруче. А -а -а. Вот. Ну, то есть, опять же, вот, возвращаясь к тому, к тому сюжету с этим, с обменом ключей, если у нас P-1 гладкая, то мы вот этим алгоритмом вполне себе сможем найти все его умножители 10 в 30. Офигеть. Да. И еще, кстати, замечание по поводу этой функции. Понятно, что она растет быстрее, чем любой логарифм, но медленнее, чем любая экспонента. Вот. То есть это субэкспоненциальный алгоритм. Быстрее, чем любая степень. А -а -а. Быстрее, чем любая степень логарифма, да? Да. То есть понятно. Степень. Так. И медленнее, чем любая экспонента. Ну, честно, в смысле. Честный экспонент, да. Сейчас. Э, нет, от корни из логарифма э, P, но ну, по сути из логарифм N, да, как бы... Вот здесь. Нет, а если подставить P равное N в степени 1 вторая, то получится просто E в степени 1 вторая, на кое называем То есть в общем случае, если мы называем, что меньше простой двигатель имеет порядок корня, то получится E в степени 2 корни из LN N, LN, LN, LN, L -L -L да. Но это в общем случае, а если маленький простой, то Ну да. И, ну то есть как бы... Да, если бы стоял просто ЛНН, то это был бы Н в какой-то растущей степени, то есть быстрее да. чем все растущие. А с да. корнем это получается... Ну то есть если ну, мы возьмем n в степени С да. и прологарифмируем это все, то у нас получится здесь как бы корень, два корня из логарифма, там, а здесь будет э, как бы С логарифм. Целый логарифм, да. да. то есть логарифм растет, в констант... логарифм растет медленнее, да. причем в степени раз. Значит, это экспоненциально меньше. Ну, в общем, да. То есть это между экспонентом и логарифмом. Ну, нет. между степенью. Ну, то есть нет, это экспонентом, потому что размер входных данных у нас логарифм. А размер входных логарифмов все понятно. Да, да. Ну, поэтому... Ну, да. Угу. Такой вот алгоритм, который на практике используется. Да? На практике это нет. очень практично, но очень сложно доказываться. Но очень легко реализуется. То есть, если вы э, вывели формулу по вверх трассы, вы уже можете это написать. Офигеть. Вполне. Да. Вот такой у нас был. Такой. То есть, если подытожить, <как> что мы научились да, делать? Мы научились... Э, ну, Во-первых, мы научились с помощью эллиптических кривых э, сертифицировать простоту числа П. Э. Да. Ну, достаточно быстро на практике работы. Э, научились расклад, находить э, простые множители, ну, порядка 10 в 30 да, вот. да И, 30 -е. 30 -е. И раскладывать. Ну не совсем раскладывать, то есть находить маленькие простые зрители. Ну да. Маленькие. 10-30, ну, среднего размера, да. скажем так. Ага. То есть маленького мы просто найдем перебором, а такого да. найдем вот такого. Вот таким образом. образом. Да. Ну вообще круто, на самом деле, да. Вот, вот она алгеритмическая наука, да, которая. использует хорошую алгебрическую диаметрию, прям такую. Да. Серьезно, да, да серьезно. Да. Всего да. лишь кривых. Вот так прошу любить и жаловать. Никифор, а ты еще заходи. Спасибо огромное. Да, спасибо. Exactly. Да, спасибо. Маткульт мат пока. Да, как раз уже точно да, маткульт пока. пока. Да. следующий раз будем записываться. Мы здесь все установим. Там доски всякие, свет будет, камеры. Вот. А пока просто на любительском смартфончике. Но все равно все видно, все круто. Да. До новых встреч. Of <laughs> course.